Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на мой канал наносит Свет. И сегодня мы вместе с вами поиграем в... в снайперскую дуэль. Да. Я просто сегодня решил немного поиграть в снайперскую дуэль, потому что, ну, не знаю, очень сильно захотелось просто. И, ребят, да, если вы заметили, то я решил себе купить призы, э, двойных э, набор двойных агентов которые ходят Агент Хаус, Молчанка и Козырь. Я надеюсь, вы оцените мои старания, потому что деньги на донат я не выбросил, я их заработал. Я их честно заработал своим трудом. Поэтому, ребят, ладно, не буду мешать вашим... Не буду мешать вам. Ну и мы с вами сейчас пойдем катать. Я отметил себе выбранные определенные Рюкзаки. Ой. Извините, ребят. Ну, поехали. Да, ребят, я хотел сразу же извиниться за то, что меня не было очень долго. Четыре недели аж не было никаких видосиков и всего остального. Я просто не очень хотел записывать ролики. Я еще сейчас немного приболел, поэтому сразу извините. Если будет что-то плохо там со звуком, с голосом и все остальное сейчас я сейчас еще не разыгрывался, я хочу просто с вами вместе поиграть спокойно. Если на всякий случай я напоминаю, снайперская дуэль это режим в котором есть только снайперские винтовки, да, хилки, снайперские винтовки, ну и все. Та же самая краевская битва, только есть еще одно но. При выстреле мы выдаем свою геолокацию. То есть, то же самое, если потрястить какого-нибудь человека, то.. Хотя не я сюда пищу. Если я потрясу какого-то человека, то нам будет показываться его тиммейт. У нас будет практически та же самая история, только мы должны просто выстрелить. И это работает на совершенно всех снайперках, кроме.. Снайперки с глушителем. Да, ладно, ребят. Мы уже приближаемся к... Моей локации. Ай, блин. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Немного запутался кнопка. Братик. Можно, пожалуйста, я не очень хочу, честно говоря, просирать в первой катке. Мурлок? Ты где? Э, э? ну иди сюда. На кирку насажу. Братик, иди сюда. Нет, не нос копни. На кирку. Минус один. капец нормально так приземлились убили уже одного челика здесь я найду какую-нибудь запивку потому что не очень хочется сразу же выпивать банку баря ребят а давайте без этого самого охота Всегда это вот битва, но у скопом они. Почему я не попал? Да блин. Не, ну с копом я плохо. Я просто не умею стрелять. Плюс у меня ещё графика немного подседает. А именно FPS. конфигурация качества зрения Я надеюсь, мы займем хотя бы, не знаю, топ-6. Я сам нормально-таки стреляю со снайперок, но, не знаю, сейчас я не разыгрывался, я вообще только зашел в форт, решил записать этот видосик о Агент хаус. Нормально. Только зашел в форт, хотел записать для вас видосик, потому что, блин, когда болею... Надо хоть что-нибудь сделать. И сразу говорю ребят, я не полностью болею, я просто сегодня себя очень плохо. Ну, не очень плохо, а нехорошо чувствую. У меня с утра был насморк и просто боль, боль в горле. А так все нормально. Сейчас все прошло, более-менее, поэтому... Капец, мне меня пинг. 77. И меня кикнуло. Нормально. расклад событий. А -а -а. Что происходит? Кстати, сегодня себе еще купил, ну, вчера купил себе добычицу. Вот она. Ну и мишень. Это Пока ждем начало матча, расскажу, как я получил мишень. Это было совершенно случайно. Я просто нажал не на эту кнопку, и она автоматически купилась. К сожалению, я ее купил. Хотя, больше не к сожалению. Я играю на первом стиле, и мне норм. Я же там достарский у всех. Поэтому, нормальный скин, примерно... В принципе, практически та же самая добыча. Мне сейчас пояснил проглагивает. Так, ладно. Поехали в торговую точку. Я не знаю, ребят, может быть я буду выпускать видео чаще. Но это я не знаю. Может быть. Может быть. Нереально, реально, ребят, очень обидно, что я вот не сделал обзор боевого пропуска. Просто не показал все фишки нового сезона. Все приколюхи, которые добавили по типу там заряжаемого дробовика и всякого остального. Так, миники. Хорошо. Миньки это интересно. Теперь мне надо спуститься вниз, потому что тут вот есть один сундучок и баночка. Найс, nice. просто все зашибись. Еще миньки. Это. и вот это все тихо. Я сейчас не очень хочу вмешиваться в по это, потому что ну, не хочется что-то очень быстро умирать. Так, я запиваюсь. Блин. АВП. Оу, я. Оу, я, баря. Вторая баря. Что? Что? Камон, что происходит? Почему в одном, сун... в одном доме две бари? Кстати, у этого пара у меня тоже Баря есть. Братик, это где? Привет. Да, охрененный снайпер. А я буду просто наблюдать. Главное не словить хэд. Зараза, не попал. Пацан, я с тобой не очень хочу файтиться. Ай, блин. Вот это за шить бомба была. Красивая. Братик. Ну, камон. вдвоем. Блин. Очень обидно. Почему, когда я играю на камеру, все так плохо? Может быть, не знаю, может в паблик сгоню один разок. Ну, давайте в паблик. Кстати, через несколько минут обновится магазин. Я может быть прям сегодня и выложу ролик Про обновление магазина В форте Потому что должно быть еще Должно быть еще испытание Аквамена Последнее, в котором нам дадут скин И его трезубец Я его буду выполнять Там Все думают, что это будет Найти где-то вот тут трезубится Аквамена, а не, вот в этом вот районе. Так, ну и нам надо на Беспечный берег. Мы полетим на Беспечный берег, потому что нам делать нефиг. Дерево, сразу говорю, извините, что хотел сначала в одно, потом в другое. Что надо было снимать только одно. Они сразу действуют вещают одновременно. Просто я не очень люблю сети вот э, режимы временные, потому что, ну, что они нам дают? Поиграть чисто на снайпах, чисто золото, это понятно, это нам дает совершенно все оружие. Причем прикольное, золотое. Но и в этом есть минус, что вот выстрелил с палки, Ого. Все, это только эквивалентная палка. У нее там определенный урон. Так, ну а мы летим в Беспечный берег? Или в приятный парк? Давайте в приятный парк. В Беспечном береге я просто очень часто бываю, а вот в приятном парке очень редко. И так все локации изменились. После... Этого мегапотопа Кстати, кто смотрел прошлый ролик, вы помните, как мы обозревали... Не обозревали, а делали обзор на ивент... Как мы были, точнее, на ивенте 12 сезона Вот это вот убрать Вот это крутая шляпа Сигнальный пистолет имба Я вот тут нахожусь на локации, такое чувство, тут вообще никого нет. Ну вообще. С 1 один на все локи. Он запинался. Чепанку. Тем более там вроде файт идет. Да идет. Слышал выстрел. если выпадет какой-нибудь сейчас тактик будет офигенно, Ну, еще любой дробовик. Нет, какой дробовик? Будешь играть с этим? Смертоносец, бедный. О, снайперка. Снайперка это весело. та та та Опа, там был все увидел понял принял хабай джампет Найс. Сейчас проверим, какая акула. Легендарная. Или синяя? Это синяя акула вроде. Или лег. Сейчас узнаем. О, нет, легендарная. Вернулся потек. Акула, я тебя убью. Охота. Прискучка. Две прискучки. Найс. Капец. Я лишь зря патрон потратил. Просто в чисто. Но я могу, если на этот оберстак апгрейдить, поменять нет, на другую снайпу. Так, потрошки все-таки соберу. И перезаряжу Самое главное, у меня нет до сих пор дробовика. Еще у меня из лунки выпадает дробовик. Можно дробовик? Спасибо. Отлетит. Понял, принял. Блин, где люди вообще? Не понимаю. Только вот вертолетчика увидел, все. Раз акула, два. Не, акула. Акула, иди сюда На Извините, пожалуйста Ждем прыгать Ай, блин На На На Зараза Просто было 108 патронов, теперь вообще нет патронов на ПП. Камон, нет, нет, нет, нет, нет. Зараза, на, попей. На, попей, соточку. Привет, братик. Поделишься патронами? Нет? А что так? И сейчас он меня забьет просто тактика. Капец у меня лагает. Капец. Тебе так вышел братик. На. Э. А вот она. Это ради охотки. Камон. Зачем патрон потратил? Химан. Она тем более лет была акула. Братик, мое почтение. Да, блин. Ладно. Оба. Ладно, ребят, всем вам большое спасибо за просмотр, всем пока!